Игорь Северянин, Тут вот они приехали в Москву, им подали шампанское с ананасами Для разрядки я вам это удовольствую, ананасы в шампанском. Игорь Северянин. Ананасы в шампанском а нам нас и в шампанском, удивительно вкусно, Искристо остро, весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском, Вдохновляюсь порывно и берусь за перо, весь я в чем-то норвежском. Здесь я в чем то испанском Вдохновляюсь порывно И берусь за перо Беги автомобилей Стрекот аэропланов Ветропросвист экспрессов Крылалёв, буеров Кто-то здесь зацелован там кого-то побили, а нам нас в шампанском, это пусть вечеров. Кто-то здесь зацеловал, там кого-то побили, а нас в шампанском, это пусть вечеров. В группе девушек нервных. В остром обществе дамском я трагедию жизни предтворю в Крязофарс Анас и в шампанском, ананасы и в шампанском, Из Москвы в Нагасаки. Из Нью-Йорка на Марс, а и в шампанском, а и в шампанском, из Москвы в Магасаки, из Нью-Йорка на Марс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Магасаки, из Нью-Йорка по Марс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Магасаки. из Нью-Йорка по Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском Из Москвы Нагасаки, на Магасаки, Мои друзья, замечательное наше полевое образование. Спасибо, огромное.